Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня выполняем комплекс упражнений утренней зарядки на баланс, которая поможет сконцентрироваться, собраться и, конечно же, проснуться. Ставим стопы параллельно на ширину таза, выстраиваем наше тело, постараемся, чтобы наши стопы были раскрыты. Ставим стопы параллельно, делаем вдох, оставляем руки вверху, Опускаем плечи, вытягиваемся вверх за макушкой, переводим руки вперед, поднимаем одну ногу. И вот теперь отводим ногу назад, корпус слегка наклоняем вперед и выполняем 4 повтора. Вытягиваемся за макушкой вверх, таз развернут вперед и вниз. Амплитуда удобная для вас. Не ускоряемся. Последний раз также удерживаем это положение теперь мы переводим руки вверх стопу ставим на колено раскрываем колено в сторону снова проверяем таз развернут вперед плечи опущены и спокойное дыхание концентрируемся на себе теперь переводим стопу на колено таз отводим назад руки переводим вперед удерживаем это положение спина прямая живот подтянут слушаем себя слушаем свое тело отводим ногу назад переводим руки вперед снова уходим в баланс вытягиваемся за макушкой за руками вперед возвращаем колено на уровень таза и разворачиваем корпус за колено Добавляем разворот плеча и разворот руки. Тянемся рукой точно в сторону. Удерживаем это положение, слушаем себя. Возвращаемся в центр, ставим стопы параллельно, выполняем подъем на полупальцы. Вверх и вниз. Контролируем пресс, не выгибаем поясницу. Равномерно поднимаемся на подушечки. Остановились, теперь повторяем все с другой ноги. Выводим колено вперед и вот теперь отводим ногу назад. Корпус слегка наклоняем вперед и выполняем четыре повтора. Вытягиваемся за макушкой вверх, таз развернут вперед и вниз. Амплитуда удобная для вас, не ускоряемся. Еще один раз также, таз развернут точно вниз, теперь ставим стопу на колено, руки остаются вверху, таз развернут вперед, сосредоточиться на дыхании. Переводим стопу на колено, руки переводим на уровень груди, отводим таз назад, неглубокий присед. Удерживаем спину. Возвращаем ногу назад, переводим руки вперед, удлиняем тело по диагонали. Удерживаем это положение.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 Поднимаемся на полупальцы. И раскрывая колени, опускаемся вниз. Остаемся в нижней точке. Колени раскрыты. Стопы на полупальцы. Переводим кисти на уровень груди. Тянемся за макушкой вверх. Плечи опущены. Возвращаем руки вверх. Начинаем макушкой тянуться вверх. Поднимаемся вверх. Вытягиваемся вверх. Снова поднимаемся на полупальцы. Удерживаем этот баланс. И снова начинаем опускаться вниз, раскрывая колени. Если сложно, стопы можно поставить чуть шире, пятки не соединять. Опускаемся вниз. Опускаем кисти на уровень груди. Опускаем руки вниз на пол делаем ногами шаг назад переходим в положение собака головой вниз тянемся через копчик вверх теперь из этого положения правой рукой касаемся левой стопы левой правой чередуя разворачиваем корпус в одну сторону и в другую сторону Последний раз также. Ноги подходят к рукам. Возвращаемся в лягушку. Округляем шею спину. Расслабляем их. Поднимаем стопы на полупальцы. Уводим руки вверх. Тянемся через макушку вверх. Поднимаемся вверх. Переводим кисти на уровень груди. И на сегодня это все. Я надеюсь, вы проснулись.